Достаточно много литературы по тайм-менеджменту, тренингов по тайм семинаров по тайм видеокурсов по тайм-менеджменту, а тайм-менеджмента нет. Как вы считаете, почему такой парадокс? Я вижу, здесь парадокс. два э, блока причин. Первое, то, что относится к психологии. Очень часто мы прекрасно умеем с собой договариваться в голове и руководствуемся теми установками, которые скорее удобные, но совсем не факт, что ведут к результату. Второй блок причин, на мой взгляд, связан с технологией. Давайте несколько слов вот об этих двух блоках. Ну, во-первых, с психологией. Дело в том, что у каждого в голове из нас. Да? Не просто вот там нагромождение всяких мыслей, да? а, а есть а, такие вещи, которые, на которых опирается наше восприятие мира, да? ну, парадигмы, наше представление о жизни. А, и эти парадигмы, эти представления о жизни очень во многом определяют то, как мы сидят. Определяют парадигмы реально, а не то, что мы говорим. А, декларативные парадигмы помогают нам то, что называется отмазаться. Да? То есть я, я вроде правильные вещи говорю, уже человек говорит. И с реальными парадигмами тут тоже есть одна серьезная проблема. Вот смотрите, вы говорите, внешние обстоятельства, да, то есть сложности с планированием жизни определяются тем, что мир это не сильно предсказывает. Вопрос именно подхода. Ну, пример, да, вы сидите дома, и вам на голову капает сверху, а там крыша протекла. Вот есть два варианта подхода. Первый вариант, когда мы изо всех сил пытаемся прекратить дождь. Как правило, внешне это выливается в то, что мы говорим, да черт возьми, да сколько можно, что же с погодой творится, да, как тут вообще жить в такой сырости и так далее. Это один вариант подхода. Знакомый подход. У меня руководитель не тот, да, цели бизнеса поставлены неверно, сотрудники дебилы. Да? То есть мы э, пытаемся этот внешний мир да, как-то переделать за счет своих стенаний. Второй подход. Взять и пойти чинить крышу да, или там стояк, с которого тебе на голову падает, э, капает. Реально, ну, если посмотреть на мир, э, то в этом мире есть часть обстоятельств, да, которые находятся в моих руках. Техническая служба должна это чинить. Может такое быть, да? Вот здесь у нас техническая служба. Если мы смотрим в эту часть, да, то, что для нас внешне, и то, что мы не контролируем, да, то что мы можем делать относительно вот этого? Если мы смотрим, какая же такие нехорошие люди. Позвонить им, сказать, что они нехорошие люди подождите позвонить позвонить это вот тут это моё да, это то что я могу сделать да, я могу позвонить техническую службу я могу позвонить тем кто на технической службы я могу написать 110 докладных записок да. это вот то что я могу сделать да. но когда я смотрю сюда то что должны делать другие да то что определяется этим миром да, этим дождем который капает мне на голову да. Я единственное, что могу делать, я могу стонать на эту тему да, и переживать ну, психологи скажут, извините хорошо, я не Могу не Спасибо. стонать на эту тему, да? Могу сказать, принимать. На... Ну, медитировать да, по нет, этому поводу. Но вот смотрите, стонать, не стонать, медитировать, не медитировать, делать ничего. Позвонил же и сказал, что они нехорошие люди. Нет, сделали... позвонил это другое. Позвонил это я уже начинаю действовать. Да? Вот в той области, которая зависит от других, да, от этого мира, от обстоятельств, от информационных потоков, от технической службы, да, вот в той части я ничего не могу. Я могу принимать, не принимать, переживать, не переживать. Да? Но есть та часть, она меньше, на самом деле. Гораздо меньше. Которые мои действия. А, вот парадигма «пытаться остановить дождь» да, — это размышление о том, как страшен, как тяжел, как неправильен этот мир, эти люди, эта страна, это правительство, этот руководитель, вот этот слесарь Ва Вася Пупкин, да, это дорога и так далее. Если мы размышляем в парадигме «пытаться остановить дождь», да, то я могу переживать на эту тему или не переживать вариантов всего два но что удобно ничего делать не надо а есть та часть которая находится в моих руках да и вот тут надо работать тут надо писать эти докладные записки да выходить там к техническому директору на прием записываться искать решение этой проблемы и так далее тут надо. Вот. Переживать не надо. Да? Что переживать? Да? Берешь и пишешь. Чё, чё переживать? И вот это вот первая установка, которая очень даже мешает появлению таймерки. Мы очень часто сфокусированы вот тут. Что они должны сделать для того, чтобы мое время стало расходоваться более эффективно. С точки зрения технологий, если говорить о самоорганизации, тут, к сожалению, все достаточно сложно. Составить план проблем нет. Но если мы начинаем составлять план, да, не пробовали вот так зашить план, да, и тут вот создается полное ощущение, что весь мир против тебя. Да, то есть там сверху начинают срывы, там, причем именно в тот момент вот только запланировал да, тут же рву. Вот. То есть мир начинает идти на вас войну. Почему? Потому что если мы используем только технологии тайм-менеджмента, то этого явно недостаточно. Тайм-менеджмент должен быть увязан с управлением кота. То есть если мы планируем взаимодействие вот с тем-то, то да, мы должны уметь, во-первых, своевременно да, договориться с человеком, а во-вторых, договориться так, чтобы он тоже договорился. Управлением информацией. Да? невозможно переработать всю поступающему современному руководителю информацию. Управление своими привычками. Да? Вот, опять же, просто начать, да, говорили вы, трудно начать. Начать не трудно. То есть принять решение, вернее, скажем так, принять решение не трудно. Да? То есть принять решение бегать по утрам не проблема вообще. Проблема <как> начинается когда? Когда будильник зазвонит. И вот тут надо вставать, одеваться и бежать. Когда он когда зазвонил первый раз, да? Да первый, второй, третий, сколько бы он ни звонил, все равно проблема. Да? Вот оторвать себя в этот момент от кровати и договориться с собой, что надо вставать, вот это уже проблема. И если говорить о самоорганизации руководителя, то это штука, которая должна быть увязана с другими управленческими компетенциями, но вот то, что касается научить своих подчиненных выполнять свои а, обязанности. Да, это соответствующая постановка целей и задач. Это а, мотивация, это координация, это контроль, это поощрение и наказание. Да, то есть те, те вещи, без которых другие люди не начинают работать. А, поэтому вот просто там, начать планировать свое время, да, это... Ну, Наверное, самоуспокоение. Да? Мы в конечном итоге понимаем, что мир еще не готов к да? Да. моей самоорганизации, да, и достаточно быстро это бросаем, если это не увязано с другими комитетами.